13 мая, 13.00. Число 13 выбрано неспроста, потому что в этот день 13 факультет начал праздновать свое 60-летие. Помимо этого, 13 января этого года Татмедиа начали реализовывать свой проект «Журналистские наследия», который открылся в мраморном зале Казанского федерального университета. В рамках медиа недели, которую мы проводим, с благодарностью приняли предложение от вот эту выставку внести в стены родной альма-матер для того, чтобы и студенты Журфака, и вообще студенты университета увидели, что есть профессия журналист и какие династии складываются в этой профессии. Проект «Журналистские династии» представляет собой фотовыставку из работ, сделанных фотографом Татмеди на тему журналистов, выпускников журфака КФУ со своими семьями. Здесь было как старшее поколение, стоявшее у руля остановления профессии журналистов в Казани, так и молодое, те, кто только еще начинают обучаться профессии. Это в основном здесь сотрудники Татмеди, они, которые смогли любовь профессии передать своим Детям и сформировали дни А когда уже начали вчитываться в эти истории, оказалось, что 99% этих людей закончили журфак. Поэтому для нас особенно дорого то, что в этом здании сакральное имеет значение, то, что мы здесь ее открыли. И для этих людей, которые здесь выставлены, я думаю, это огромная честь. Как было сказано ранее, выставка входит в недельный ивент Media Week 2022, приуроченному к 60 летию журналистского образования в Казанском университете. Помимо выставки на ивенте пройдет международная медиашкола, круглый стол по вопросам журналистики, а также мастер-класс особенности работы журналистов в зоне вооруженных конфликтов, правовые основы деятельности. Лев Диденко, Фарид Джалали, Универ, Ньюс.